Всем привет! С вами Константин и вы на канале Стройгарант Анапа. Сегодня делаем выпуск с коттеджа поселка Встречный, который располагается у нас в Тимрюкском районе в Стрелке. Тут на сегодня, вы видите, уже возводится 10 объектов из 90. Поэтому стройка началась, объекты строятся, несколько домов уже планируем уже заводить под крышу. Поэтому, если вам интересно наше предложение в нашей компании о покупке дома, то вы можете обращаться в отдел продаж, телефон вы сейчас видите внизу, или писать нам комментарии, мы обязательно на них ответим. А теперь давайте кратко посмотрим, что сделали на сегодняшний момент в данном поселке. Полетели! Друзья, вот и посмотрели видео обзор с высоты птичьего полета, о данном нашем коттеджем поселке. Поэтому смотрите, выбирайте, планируйте, звоните, бронируйте участки, заключайте договора. Рады будем встретить вас, разместить в гостиницах, показать все, что нам имеется. Вы были на канале "Стройгарант Анапа". Всем пока, до новых встреч!